Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию практических занятий по музыкальной гармонии. Сегодня мы с вами возьмем гармонические блоки, задачи которых будут заключаться в том, как из мажорной тоники перейти в тонику минорную. Это часто бывает. Ну, иногда для того, чтобы перейти из мажорной тоники в минорную, достаточно просто сыграть мажорную тонику и минорную тонику, и больше ничего. И поскольку мы с вами с предыдущих уроков знаем, что по сути своей и мажорная тоника, которая выражена мажорным доминант-септаккордом, и минорная тоника, которая выражена минорным септаккордом, ну, до мажора или а минор, соответственно, они настолько близки, то есть практически это один аккорд. И для... Изменения функции достаточно, чтобы поменять бас, вот как в данном случае. Вот мажорная тоника, вот минорная тоника. Но переходя из одной тоники в другую, можно использовать дополнительные функции, потому что перед каждой тоникой, как известно, может существовать своя доминанта, а перед каждой доминантой может существовать своя субдоминанта. Поэтому можем добавлять разные функции и таким образом расширять гармонию. Ну давайте представим. Вот тоника, которую можно по-разному выразить. Вы знаете уже все эти выражения тоники. Мы должны прийти в ля-минорный аккорд. Например, в такой. Но если ля-минорный аккорд, то перед ней может быть доминант. В данном случае в ля минор стремится ми доминант септаккорд, альтерированный или какой угодно. Итак, до мажор, ми мажор. И вот мы пришли в минорную тонику. Если это обыграть обычными трезвучиями. Послушайте. Это часто используется. Такой теперь начинаем его видоизменять. Возьмем доминанту альтерированную с пятой ступени, высокой. Вот она. И это же будет минус третья ступень минорной тоники. И вот мы хорошо разрешаемся. Или, если вы помните, что у каждой Альтерируем доминант и своя тритоновая замена. В тритоновой замене достаточно поменять бас на его тритон. Таким образом, это тоже будет доминантовая функция и разрешится в тонику. Еще раз. Видоизменяем. Видоизменяем. доминантовый аккорд вот он у нас уже будет вот такой наверху с плюс девятой ступенью и приходим в тонику либо делаем более сложный вариант доминанты и разрешаемся в тонику например в такую такая тоника такая доминанта или такая доминанта с тритоновой заменой в басу. Разрешаемся в тонику. Еще раз. Или тритоновая замена. И тоник. Далее. Перед доминанты может существовать субдоминант. Если тоник, в котором мы движемся, ля, доминанта ми мажор, то субдоминант второй ступени, например, будет си. Этот аккорд может быть выражен полуменьшенным септаккордом, а может быть выражен и малым мажорным септаккордом. И любая эта субдоминанта, полуменьшенная либо минорная, может быть уместна. Итак, смотрите, мажорная тоника, субдоминанта, доминанта, минорная тоника, тоника, субдоминанта, вот такая доминанта или тритоновая замена доминанта и вот такая минорная тоника. Еще раз. Теперь субдоминанта будет обычный минорный аккорд с нормальной пятой ступени. Не с уменьшенной, как в полууменьшенном аккорде, а с нормальной пятой. Доминанта. Тритонная замена доминанта. Тоника. Мажорная тоника. Субдоминанта второй ступень. Поиграем это все в другой какой-нибудь аппликатуре. Поменяем позицию. Тоника мажорная. Обычный аккорд. Субдоминант второй ступени выраженный полуменьшенным септаккордом, Доминанта. Или так. Или так. Или так. Минорная тоника. Или даже шестой ступень. Еще раз. Тоника мажорная. Субдоминанта второй ступень. Полуменьшенный аккорд. Доминанта минорная тоника. Или двигаемся еще выше. Тоника. су вторую ступень. Полумешонный ап аккорд. Доминанта. И тоника минорная. Тоника. полуменьшенный септокорд как угодно доминанта <связывая> минорная тоника вот попробуйте пройти все вот эти вот ступенечки начните в этой позиции, Повторяйте. Тоника. Тритоновая замена. Минорная тоника. Тоника. Двигаем ноту дальше. Постоянно поднимаемся. Ищем эти созвучия. Вот. Начали отсюда, закончили практически через две октавы выше. И все это был один блок. То есть мы из тоники через субдоминанту и доминанту вышли в тонику. Этот блок очень часто встречается. Сжатие. Который, конечно, вам нужно слышать и понимать, как он исполняется. Вот сегодня мы закончим. То есть у вас теперь много есть вариаций, как из мажорной тоники перейти в тонику минорную. Спасибо.